DS, братва. на братва, Ядерно зерно рассвету заряд выше экрана, это значит, что мы идем к карьеру. Это контрол. Садитесь поудобнее, берите ништячки и погнали. Так, небольшой скоротечный бой. Так, с приходу по приколу. Так, блядь. Готов. Так, хочешь сказать, ты чё, падла, луны и свалился. Так, Black Rock Quarry. Так. Using in the wrong Почему-то вспомнился, так скажем, монолог про русский акцент какого-то американского стендапера когда он просто заходит в неблагополучный район вечером он просто переходит на русский акцент, сука и вместо того чтобы орать там блять, блядь и вызывать ментов он такой вернее как блять, сейчас помню как было ему такие The man. и он такой, You think I've gone in the wrong neighborhood? Не знаю почему, но в Штатах мы, так скажем, считаемся самыми опасными людьми, нахуй Блять. Ну, можно, конечно, приколоться. И сделать вот так. Сам, сам понимаешь, кружным путем оно вернее, правильно? Бля, генератором кого-нибудь залепить можно. Да ну нахер. Вы там что, совсем оборзели. Только не говоришь, что опять ты летуч-машина. Так, перестройка. You think I am in the wrong в том анекдоте. Но ну и что ты вчера пил? Двух животных. Каких? Конь и як. Но ну и сколько что выпил? Опять те же два животных. Только в другом порядке. Як, конь. Так, нормас идем дальше. Как говорится, не тормозим, господа. Так, не идем мы сюда. А вот сюда, возможно. Ёбаные катакомбы, бля У меня такая же херня была примерно, когда я первый раз в старецу в Карстовую пещеру поехал Ой, блядь Тоже было весьма и весьма весело Ой-ой-ой-ой-ой Суко. Сущность в виде гномика, блядь Какие-то мумии, сука. Че, какой секретное место случайно нашел? Поле нейтронная бомба лежала, девочка тихо на кнопку нажала, Некому выпиздить девочку эту. Спитовичным сном голубая планета. Красотища, ёптая мать. Ёб твою мать, красотища какая. Так, а дальше ты мне куда? Ну, пришел я в карьеру. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Эхо адское. Так, задействовать взрывчатку. Так, раз задействовать взрывчатку, значит нужно что-то наподобие детонатора. Я совершенно точно будут кубы. Ебались мыши метиловой группой. Батарейки сели. А еще мне сейчас будет ну очень весело. Именно из-за этой хуйни. Ебались мы шуму паровозом. Да как так-то? Что-то у меня игра начала иметь немножко. Ага, три куба сюда надо. Рисковое, конечно, мероприятие, но куда деваться? Я почти вы Идите сюда, сучки. Так, надо где-то добыть третий кубик. Тихонький коня, что это за хоня? Вчера бил тут, а сегодня его нема. Сейчас будет из разряда въебет так въебет. Нормально херануло. Right the HRAs, the prism, Ах ты ж бля. Опять эта сущность в виде гномика. ну сетка. Сука. Ну хоть залез, блин, повыше. Не очень мне, конечно, хотелось этой сущности в виде гномика уя но, видимо. Вариантов у меня не особо много. то мать, вот это было веселье. А лифт, кстати, рабочий. Казалось. Только я немножко сглупил. дурак я, блин, ходить. тык ты ты ты Invaded physical prison. corrupted so wildly. What's the hmm. connection? Hi, Jesse. I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? But he's usually in his office in research, or one of his labs. Dr. Darling has quite a few, all around the bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his labs? Not all of them, no. Some had volatile material. <laughs> this ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought up a more convincing lie как я могу работать без доступа ко всем данным? Так. А где маршал-то, блин, сэ? А? Где это старая? Ну, вы поняли, короче. Ёпти, все в стикерах. Да ладно, блядь. Портреты сменились везде. Надо посмотреть. Жалобы на стикеры. В если он неизвестно, нечто привело к дублированию записок стикеров, теперь он не пригоден к использованию. Стикеры раздвоились. Ну, блядь, повезло чуваку, а. Уже везде портреты Фейден висят. Опачки. А, это, видим, переход в зал телефоном прямой связи. Он открылся. Какие документы на столе. Ага, так. Понятно, что рун еще до них еще непонятно. Как говорится, я обратил внимание, что окон здесь не водится. Так, сейчас наверное, почешем чешем с и нафиг Collins, had to take a detour into the quarry but I found Seventeen years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate Six, codenamed P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. you okay. could tell me what you know explain things stay да а пациентчик то реально кого-то кончил три очка. Так, здесь почистил, ну и все, собственно. Поиски братца мы продолжим в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Лайк. Пиписька. И до скорого. Увидимся на следующем. <смех> Чуть не сказал, на следующем стриме. Было время. Пожалуй, позволю себе пару минут. Так скажем, вашего времени отнять. И.. Устроить себе сцену после титров. Ну, блин, было время, когда я даже и стримил. Записи стримов сохранились даже на ютубе. Пробовал разное, пробовал всякое, но сказать по правде не залетало ровным счетом ни хера. Поэтому я временно, можно сказать. Пока, так скажем, постоянно какая-то аудитория не наберется, принял решение забить на это дело хер. И работает в записи. Как-то так. Теперь уже точно. До скорого, братва.